Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня у нас обзор материнской платы Maurus Z390 Master от компании Gigabyte. Именно на ней я недавно разгонял свой процессор i 9900 k и теперь пора поделиться с вами своими впечатлениями. Данную плату, как и все комплектующие, я брал на сайте Computer Universe, немецком магазине с достаточно выгодными порой ценами. Ссылка на него и промокод, как и обычно, будут в описании. Итак, плата поставляется в фирменной коробке и хорошо упакована в пену, так что за сохранность даже при доставке из Германии можно вообще не переживать. В комплект помимо самой платы, входит конечно же инструкция, всевозможные значки и финтифлюшки, мостик SLI для связывания двух видеокарт и также отдельная выносная антенна для Wi-Fi, что очень даже круто. Что касается самой платы, то тут мы имеем достаточно хорошую систему питания в виде восьмиканального контроллера AR35201, работающего в режиме 6 2 и 12 мосфетов AR3553 на 40 ампер каждый, то есть, как вы понимаете, здесь также установлены удвоители. Так что в целом можно сказать, что для разгона процессора 9 поколения, даже с 8 ядрами, такого количества фаз будет более чем достаточно. К слову, зона VRM охлаждается хорошими радиаторами с пронизывающей их тепловой трубкой, так что здесь тоже все в порядке. Для питания процессора предусмотрены две колодки по 8 пин, так что позаботьтесь о том, чтобы ваш блок питания имел данные кабели. Ибо последнее время меня завалили вопросами, а можно ли под Вместо 2 по 8, 1 на 8. Можно, друзья, но вот толку от такого подключения будет мало. Его питание будет организовано неправильно. И гарантировать сохранность комплектующих, ровно как и высокие какие-то показатели при разгоне, никто вам не сможет. Давайте теперь рассмотрим плату более детально. Очень выделяются на плате три разъема под М2 накопители, два из которых рассчитаны на максимальную длину, то есть 110 мм и один на 80 мм. Все они укрыты под радиаторами, так что о перегреве можно вообще не переживать. Кроме этого, плата имеет поддержку SLI, Crossfire и также три разъема PCI-Express X16 для подключения видеокарт. Но работают они, как и обычно, в режимах либо 16.0.0, либо 8.8.0, либо 8.4.4. Так что больше двух видеокарт вы в любом случае толково не подключите. Из интересных особенностей плата имеет кнопку OC, что-то типа автоматического разгона. Насколько это хорошее решение, судить спорно. Я больше доверяю ручному разгону и считаю такой вариант более правильным, можно так сказать. Есть также отдельный переключатель с основного биоса на резервный, так что шанс напортачить и сделать из платы кирпич, он снижается как минимум в два раза. К слову, второй переключатель рядом с ним, это выбор режима. То есть сингл BIOS или dual BIOS Советую вам ставить сингл, ибо в дуале при проблемах с загрузкой система сразу будет загружать резервный биос, а это не всегда удобно. То есть во время разгона вы выставили все параметры в одном биосе, но а как только случилась какая-то беда, то вас выкинуло во второй. В остальном же все так же на уровне, то есть имеется две колодки USB 2.0, что очень даже удобно, и одна колодка USB 3.0. Вот их конечно хотелось бы побольше, правда радует тот факт, что данная колодка поддерживает технологию Fast Charge, то есть вы сможете подключить к ней USB разъемы передней панели и через них быстро заряжать свой телефон это очень даже круто не обошлось и без USB 3.1 колодки в которую можно подсоединить разъем USB Type-C передней панели вашего корпуса если он у вас конечно же там имеется также на плате есть 8 разъемов под вентиляторы во всех мыслимых и немыслимых местах экранчик посткодов не раз спасавший меня во время сборки и разгона а вот, наверное, и все из интересного, что есть на этой стороне платы. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. С задней стороны производитель установил вот такой вот кожух. А задумка, кстати, неплохая, но вот исполнение не совсем. Да, кожух наконец-таки выполняет функцию бэкплейта, то есть отводит тепло в первую очередь от зоны ВРМ. Но лично мне он мешал установить бэкплейт моей SVU Deepcool Капитан, что на самом деле не есть хорошо. Что касается подсветки, то она у платы также имеется, но правда не самая яркая. И большинство светодиодов находится в нижней части платы. Имеется, конечно же, несколько разъемов для подключения RGB и елочных гирлянд. К чему подключать айтишникам свою елку, как не к материнской плате. Мне кажется, отличная идея. Ну да ладно, хватит о шутках, а еще одной особенностью платы является то, что уже установлена сзади заглушка для разъемов. Теперь не нужно париться с металлической пластиной, усердно пытаясь вогнать ее в корпус, просто прислонили плату и все идеально подошло. Разъемов на задней панели также хватает. Есть 9 штук USB, 4 версии 2.0, 3 версии 3.1 и 2 версии 3.0 с функцией шумоподавления Deck Up. Также не обошлось и без USB Type-C для подключения современных смартфонов и других устройств, в остальном же все стандартно, то есть за исключением, наверное, Wi-Fi модуля и кнопок включения и сброса биоса. Последние оценят оверклокеры, любители стендовых ПК, ибо это очень даже удобно, то есть не нужно никуда лезть, ничего делать, нажали на кнопку Clear и в принципе сбросили все настройки. Жаль, что убрали DVID и PC пополам, я думаю, что старейший бы это оценили. Что касается оперативной памяти, то максимально заявленная поддержка для данной платы это до 4333 МГц. Однако, как показывает практика, память на Аурусе гонится не очень хорошо. У моего хорошего знакомого память, которая обычно берет 4000 МГц, взяла только 3800. Аналогичные отзывы давали мне и мои подписчики, то есть это в принципе известная достаточно проблема. Мне, к сожалению, сравнивать особо не с чем, но моя память gskill Trident Z на чипах MDi Hynix, Hynix, называйте как хотите, взяла 3500 МГц на всех четырех модулях с таймингами 16, 18, 18, 38, 2T. Что в целом не так-то уж и плохо, а, к слову, порадовало возможность регулировки таймингов на двух каналах раздельно. Это тоже очень даже интересно. И я очень надеюсь, друзья, что компания постарается как-то решить проблемы с разгоном оперативной памяти путем исправления каких-то косяков в новых версиях биоса. Что до разгона процессора, то мне лично придраться не к чему. То есть процессор 9900K под трехсекционной водянкой взял 5 ГГц с напряжением 1.28. При этом температуры в стресс-тестах доходили до 92 градусов. На мой взгляд, это проблема процессора, а не материнской памяти платы, да и как показывает практика что моя, что других людей выше процессор гонится очень неохотно и без скальпа там не обойдешься. Конечно же если появится возможность я сравню результаты данной платы с другими платами на Z390 но пока такой возможности к сожалению у меня нету. Единственное в плате в плане разгона что меня смутило это сам BIOS. То есть первые версии очень неудобные в плане комфортности и юзабилити, то есть в сравнении с Асусом или тем же сроком все как-то слишком запутано. В новых версиях косяки вроде стараются править, но пока еще биос очень сырой. И любой, кто наверное пробовал его, в принципе подтвердит мои слова, что вплоть до последней ныне шестой версии он остается таковым. Ну что ж, друзья, это, наверное, все, что хотелось вам рассказать сегодня. Давайте вкратце подведем итоги и сделаем какой-то вывод по данной плате. В целом, плата, я бы сказал, неплохая. Из плюсов можно отметить основное – это хорошую организацию питания процессора, также функционал и наличие огромного ассортимента разъемов – это также жирный плюс. Наличие выносной Wi-Fi антенны и Bluetooth модуля несомненное преимущество. Наличие заднего бэкплейта на плате для отвода тепла также не стало исключением. Ну и также нельзя не отметить наличие фишек для удобства разгона, типа экрана посткодов, запасного биоса. Кнопок включения, ClearArtsMos, то есть все это в принципе очень даже интересно. Из минусов не всегда максимальный разгон оперативной памяти. Надеюсь, что это скоро поправят. Также Backplate порой создает трудности для установки системы охлаждения. Хотя с прямыми руками это всегда можно поправить, ну или просто временно его открутить, пока не установите систему охлаждения. Но на самом деле за такие деньги хотелось бы, чтобы таких косяков не было. Ну и BIOS это главный пока косяк платы, он не очень удобный в сравнении с конкурентами. И в первых версиях он очень сырой. Но слава богу, это та часть, которую производитель все-таки может исправить путем выпуска новых каких-то обновлений. Ну и последний минус это наверное цена, то есть можно было бы немножко и подешевле. Вот как-то так друзья, это опять-таки мое мнение по данной плате, но я надеюсь, что вы к нему немножко прислушаетесь при осуществлении покупки. Ну а если видео вам понравилось, было для вас интересным и информативным, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, нажать колокольчик, чтобы быть в курсе событий. И также делитесь им с друзьями, быть может для них это будет также полезно и интересно. Всем еще раз спасибо, с вами как всегда был Белыч и удачи вам, друзья!